Представляешь, где-то в мире есть человек, который приходит домой и говорит, ⁇ Чем я сегодня занимался, он ничего особенного анимировал медвежий нос весь день ⁇